Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Радио Сангейтс, и у нас снова в гостях по традиции Борис Увайдов, специалист в области традиционной и нетрадиционной медицины, организатор, основатель и ведущий Академии естественных наук, человек, который уже 40 лет занимается медициной, и если несколько слов сказать в Академии естественных наук, то это ну, определенная школа, Определенная возможность научиться в течение полугода, научиться тому, как исцелять себя, своих родных и близких. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, отлично слышно Вас. И насколько я знаю, мы сегодня поговорим о голодании, причем не просто о голодании, а о сухом голодании, правильно? Да, сухое голодание имеет ряд преимуществ, и поэтому... Значит, один день сухого голодания равняется трем дням мокрого или же водного голодания. И вообще, когда говорить про пост, истинный пост, это когда ничего не ешь ничего не пьешь, или же пьешь только воду. Вот. Ну, возвратимся в библейские времена, когда, согласно историческим факторам, посельца Моисей 40 дней ничего не ел и ничего не пил Потом ему как он бы встретился с Богом в виде, значит, горячего огня, источника. Вот. Именно там упоминается о том, что он ничего не ел. В горах, это пустынное место, ничего он не пил. Вот. Хотя там не говорится, что это было сухое голодание, но по историческим фактам он ничего не ел и ничего не пил. 40 дней. Почему из-за 40 дней мы потом опять поговорим? Теперь обратимся Христос, Сын Божий. Тоже показал пример о том, что, чтобы избежать всякие искушения со стороны, ну, как бы искушений со стороны дьявола, как это было написано, и вообще разных других искушений, человек не пил и не ел 40 дней. Будда не ел и не ел тоже 40 дней для того, чтобы как бы познать Бога. Понимаете, вот в разные времена вот эти библейские значит, примеры нам показывают, почему именно 40 дней, почему не 50, почему не 30. Оказывается, в течение вот этих 40 дней восстанавливается значит, контакт с Богом. Значит, пророки тоже постились. И, значит, для чего это делается? Для того, чтобы, чтобы Бог услышал, нужно восстановить, надо вот да, божественную машину. Сонастроить, очистить нашу кровь, очистить клетки, восстановить биополя И восстановить связь с Богом, это значит, связь всегда была. Она просто нарушилась. А простите, я вас перебью, а да. вот, наверное, не случайно, и вот эти вот даты, связанные со смертью, 3 дня, 9 дней и 40 дней, через 40 дней там тоже что-то происходит, серьезное отделение каких-то, насколько я знаю, тонких тел, и там это, по сути, тоже восстановление с Богом, но уже совсем в другом виде, уже идет речь о отделении души после смерти, но тоже 40 дней. Да, но ну, да, 10 циклов тоже. Вот в чем дело, почему 40 дней? Оплакивается <плакивает> и евреев, у мусульман. Значит, после смерти душа, которая привязана к телу, вот, она как бы привязана материальными вот этими цепями. То есть человек скучает, его душа не может уйти дальше, значит, и очиститься, да, это как бы и у православных есть чистилище, это место, где очищается души. И для того, чтобы значит, душа полностью ушла, или же оторвалась от этого материального тела, которое захоронено, нужно 40 дней. Тогда она как бы уходит полностью и уже не возвращается в наши, значит, земное вот это пространство, где человек был похоронен. Поэтому некоторые значит цивилизации, включая индусов, вот индейцев, они сжигали труп. Почему? Чтобы не было привязки. Ну и сейчас, сейчас сжигают в Индии. И сейчас, и здесь сжигают. Но дело в том, что это значит обычаи, и каждый верит в свои обычаи. Ну, допустим, евреи не будут делать обычаи, что христиане делают. Мусульмане, у них свои обычаи. У индусов другие обычаи и так далее. Но наука говорит нам, что вот именно 40 дней – это и есть круглая цифра, когда полностью разделяется дух от силы, и он уходит. Вот, значит, дальше мы видим, что во времена, значит, Старого Завета написано, что вот Захарий, это тоже значит, был пророк, вот, еврейский пророк, который постился два раза в неделю. Ничего не ел, ничего не пил. И там значит, в энциклопедии было сказано ясно, когда человек не ест и не пьет, вот, у него очищается кровь. А кровь это медиатор между духом и телом. Скажите, они являются ли с точки зрения науки опасным такой длительный срок еще и сухого голодания, ведь за 40 дней, ну, там наступает с точки зрения традиционной, опять-таки, науки обезвоживание организма, и, понятно, там, с питанием само собой, но без воды, и какая-то уже угроза вообще смерти. Или тут имеет значение какие-то тонкие вещи, которые вступают в действие и нивелируют вот эти вот все физические негативные воздействия. Значит, во времена, библейские времена вообще, даже вот во все времена, за исключением последних 200 лет, человек мог поститься. И так, и так. Но в настоящее время катастрофически нельзя. Почему? Потому что кровь засорена, загрязнена и отравлена вот этими ядами, которые находятся вокруг нас. В воздухе, в беде, в питье. Везде. Притом, знаете, образ жизни. Люди раньше проводили на свежем воздухе движение. Вот. А сейчас это работники, конторские работники. Поэтому отсюда всякие болезни. То есть сейчас сухое голодание противопоказано даже после трех дней. Почему? Человек может отравиться и умереть собственными ядами. Вот. И никогда так не загрязнилась кровь, как в настоящее время. Вот этими шлаками, которые вокруг нас. То есть сейчас можно голодать по-сухому, голодать по-сухому не более трех дней, так? И то, и то без подготовки нельзя. Он даже не выдержит три дня. Нужно подготовиться. Подготовка длится от семи до десяти, до двух, дней. двух недель. Значит, значит Специалист должен его вести, как значит, очиститься, прежде чем э, войти в это сухое голодание. Вот, официально вот в Кисловодске проводится это официальное, значит, голодание по, до 11 дней. Вот. но у них там немножко нестыковка в том, что как положено, потому что там нет врачей, а там был один ученый, Щеников, он уже старый, проводит это голодание в Кисловодске его вот дочка. Ну, дочка, Мало чего понимают о физиологии, и они там не подготавливаются сразу на сухое голода. Вот. Что я знаю, я сталкивался с секретарем, вот, с дочкой Щениковой, которая вел вот эту программу. Несмотря на это, там очень хорошие положительные результаты были. Сначала они пасятся пять дней, потом 7 дней, потом уже 11 дней. Значит, конечный этап это 11 дней. Очень много хороших результатов. Ну, естественно, даже если каждый второй, это уже здорово. То есть это 11 дней сухого голодания? Да, да. Это как бы равняется 36, да, 36 дней мокрого голодания. А вот эти 11 дней сухого голодания в нынешних условиях, на ваш взгляд, как удается восстановить вот эту связь с Божественным, о которой вы говорили вначале? Одним – да, другим – нет. Одним достаточно, другим – недостаточно. Ну, там надо еще разные дополнительные мероприятия делать. Но я сейчас еще хочу поговорить о том, что вот, что происходит, когда человек ничего не ест и не пьет. Вообще, в Библии так написано, что пост без молитвы не работает, и молитва без поста тоже не работает. Значит, одно время надо молиться и поститься, а что такое молитвы? Это когда человек уходит от этого своего порочного сознания. То есть меняет сознание. Когда он кается, у него очищаются тонкие тела. Когда он кается, значит, он осознал, что он делал неправильно, пил, ел неправильно, мысли неправильно. Вот. Значит у него меняется сознание Без этого невозможно начать пост Это очень интересный вопрос Я может быть чуть-чуть в сторону отойду Но я не могу этот вопрос сейчас не задать Речь вот о чем Принципиальное отличие между крупнейшими религиями Ну скажем индуизмом которая, которая наверное одна из древнейших Если не древнейшая религия И христианством заключается в том Что в христианстве можно раскаяться Получить прощение Человек очищенный Вот как вы говорите Раскаяние меняет тонкие тела а в индуизме там другой подход, там идет речь о том, что кайся, не кайся, а никуда от кармы не денешься, и чу только чуть-чуть, вот я так слышал, только чуть-чуть может искреннее раскаяние улучшить карму, но все равно уже как бы ничего не поделаешь, нужно отрабатывать. Вот на ваш взгляд, на вот ваше личное мнение, все-таки что ближе к истине, или христианство внесло какой-то, при приход Иисуса какой-то внес совершенно новую, энергетику, когда можно раскаявшись очистить свою карму, или как вы говорите вот очистить тонкие тела, наверное это близко одно к другому, потому что одно из тел там кармическое или все-таки кайся не кайся, а в общем отрабатывать придется, вот как вы думаете? Религии путают человека понимаете, Бог не лицеприятель ему одинаково, что китайцы что идеи, что христианин он всех одинаково любит, как Солнце всем светит одинаково. Да им бандитов и святым, так? Значит, там нет такого какого-то преимущества, какой-то религия права или не права. Там царствуют законы, космические законы. А что такое карма? Это проблема, причины и следствия. Сделал плохо, получай плохо, ограбил, но. Ну, Ограбил по разным причинам Но это, конечно, против Бога Значит, он должен покаяться И мы не знаем Насколько он Совершил преступление Не только перед человеком Но и перед Богом Вот, каждый ответственный Что такое карма? Карма, это есть задолженность Которую человек Или в этой жизни сделал Или когда он уже рождается Тоже задолженность и он это должен, карму отработать не в этой жизни, а в следующей жизни. Но искреннее раскаяние, получается, может улучшить эту ситуацию. Или вообще да Ну вот, конечно, вот для этого и существует наша жизнь, для того, чтобы, знаете законы кармы, и законы природы, и законы здоровья, да, самосовершенствоваться. И уничтожим ли этому карму в эту жизнь или нет, это неизвестно. Потому что мы не судим, мы не знаем, насколько он очистил себя от этой кармы. Но если он не начнет, значит он не кончит. За жизнь можно полностью сжечь любую плохую негативную карму. Понятно. Спасибо за ответ на мой вопрос. Давайте теперь вернемся от кармы все-таки ближе к сухому голоданию. Теперь что касается, почему я за сухое голодание. Первое. Сухое голодание легче переносится. Второе, значит, когда человек ничего не ест и не пьет, для того, чтобы выжить, там начинает раскручиваться резервная сила. Включаются процессы аутолиза. Аутолиз – это состояние, когда, значит, вот эта невидимая сила, божественная сила, начинает работать на восстановление здоровья. Вот. За 24-48 часов, когда в желудок не поступает ничего, включается автоматический авториз, который проводится через гипоталамус, вот, управитель всего организма и подсознание, которое находится в абдоминальном области. Можно ли говорить, что человек начинает отчасти питаться космической энергией в этот момент или этим духом? Совершенно верно. Там идет вот эта энергия, но человеку становится плохо. Он думает, что он не ест. он да, Но дело не в, не в том, что он не ест и не пьет. Получается кризис. А кризис заключается в том, что у него кровь, очищается, выбрасывает колоссальное количество яда, которое не успевает выделяться с выделительной системы, лимфатической системы. Человек в десятки раз отравляется. Вот поэтому я говорю, нужно подготовиться. Но этот аутолис механизм, он божественный, он богов предназначен. Поэтому вот эти посты, такие и такие, они применялись тысячелетиями еще с времен Египта. Вот, поэтому вот правильно зайти и выйти, это искусство. Теперь ладно, вот человек проголодал, трое сосок, допустим, да? теперь он должен войти правильно. Вот э, проголодать легче, чем выйти из голода и правильно начинать питаться. Вот. Поэтому, если у него нет опыта, то его кто-то должен вести, какой-то специалист. Потому что, если он психологически не перестроится, если он не начнет правильно питание и не перестроит свое сознание, то опять будут проблемы. Вот. Но вот это сухое голодание чем еще полезным секрет который рассказывала нам значит, известная лаврова эзотерик что при мокром голодании у нас значит накапливаются эти яды, у нас накапливается специальная вот эта дойтериевая вода радионуклеиды оно в ядре находится, клетки. А мы состоим из клеток. И вот это радиоинокрулины, они никак не могут вывестись. Только выводятся при сухом голодании. Поэтому клепка обновляется и омолаживается. Это может быть только при сухом голодании. Никак. Иначе ты ее не вытащишь оттуда. А поэтому... Поэтому преждевременное старение и болезнь Потому что клетка перестает правильно метаполизировать. Есть ли какие-то общие рекомендации для проведения сухого голодания? Вот, допустим, среднестатистический человек, но ну, условно я, вот решил по, вашим, по вашей рекомендации провести сухое голодание, потому что, как мы выяснили, это едва ли не единственный путь к омоложению, и плюс тут еще возможно соединение с божественным. Так вот, что в общих чертах нужно делать? Или это нужно обязательно проводить под пристальным вниманием специалиста, и самому лучше за это не браться? Вот Как поступить? Это на усмотрение человека. Может быть, человек лучше знает, даже чем инструктор. Мы же не знаем. Но если так судить, обувателю, конечно, еще нужен специалист. Если человек никогда не строил дом, как он может строить дом? Не может строить дом, пока не научится. Это и теория, и практика Так же и здесь А нужно ли делать какие-то дополнительные очистки В период подготовки, скажем, клизмы Или это тоже все уже зависит от того Какой специалист человека ведет Да, тут, тут такое дело, что полное голодание сухое Это когда значит, человек не трогает вообще воду Даже не умывается ни руки, ни лицо Потому что как только влага попадает на тело, тело в, в, втягивает влагу. Значит, он может делать ванну, клизму, но это уже будет полусухое голодание. Mm -hmm. Тоже можно так. И инструктор сам думает, как лучше ему делать. Все зависит от проблем. Понятно. Ну, очень интересная информация. И насколько я понимаю, при каких-то серьезных болезнях, Сухое голодание может оказаться едва ли не единственной методикой, способной помочь. Я вообще говорю о каких-то совсем серьезных вещах, например, об онкологии, хотя понимаю, что тоже это индивидуально с одной стороны, а с другой тут не обойтись, наверное, без специалиста. Хотя, когда у человека другого выхода нет, уже тут и, и специалиста нет, то тогда уже приходится делать это самому для того, чтобы просто спасти свою жизнь, наверное, и такие случаи есть. Конечно. От рака все равно человек умирает. да. А здесь есть хороший шанс. но ну, если он, допустим, не, не полностью отравлен химиотерапией, есть один шанс восстановить свое здоровье. Я встречал онкологических больных, они без меня. Они просто меня находили и говорили, вот ты доктор. Мы вылечились от рака простаты. Значит, один 12 дней имел сухое голодание а Один человек, да, у него тоже была опухоль простаты Он голод, он голодал, сухой голодный, 26 дней Мало того, он работал еще в даунтауну здесь, в Лос-Анджелес И я через своего друга захотел встречи И мы пошли, он взял жену Вот, ему было за 40 И когда я его увидел, мы в ресторане сидели, разговаривали Я брал интервью вот. Ему можно было где-то 26-27 лет. Вот. Все обновилось. Все обмолодилось. Вот. Он детально мне рассказывал, как он говорил. Он говорил без инструктора. Тоже второе вот оттуда. Одна была, значит, опухоль груди. Тоже вылечилась. Где-то 10-11 суток. Вот. Некоторые, значит, Сначала постепенно увеличивают, некоторые сразу. А у скажите, кого как вот 10-11 суток и что? Через 10 суток прошла опухоль, или начались просто только, только начались какие-то процессы, которые потом привели к исчезновению опухоли, или вообще через 10 дней вот была опухоль, причем, э, не знаю, злокачественная, может быть, и потом ее не стало. Так было, это вот, просто интересно выяснить. У каждого по-разному. А у вы... кого тут проходили через 11 дней, у кого через 7 дней? Значит, смотри, по согласной науке сухого голодания, значит, как я сказал, во время сухого поста э, обновляется клетка полностью, сжигается все ненужное и выходит через лимфатическую систему. Так вот, на пятые-шестые сутки все вирусы, бактерии, паразиты вздыхают. А главное причина онкологии, это и есть вирусы, бактерии, паразиты. А раз они вздыхают, потому что здоровая клетка выдерживает этот пост, а больная клетка вымирает, раковая клетка вымирает. И все инородное, чужеродное, больное вымирает во время сухого поста. Вот и все. Очень просто, ясно и логично. Ну, то есть, это определенная, еще и, можно сказать, встряска для организма, при которой он включает абсолютно все свои резервы, Конечно. Как, как вы говорите, больные клетки при этом в этом процессе погибают, а только здоровые выдерживают. То есть такая борьба за выживание. Здоровые выдерживают, и благодаря этому наступает исцеление. Ну, как я понимаю, тут уже зависит от того, насколько далеко до этого зашел процесс, и не является ли человек настолько ослабленным, что уже как бы не слишком много здоровых клеток. То есть нужно, наверное, еще это сделать вовремя. Или тогда, когда уже в любом случае терять нечего и нет другого выхода. Ну я же говорю, у каждого свой случай, и нужно, конечно, просмотреть. Это тоже искусство. Вот был такой Иван Парфир Иванов. Да, вот. Парфир Иванов, да. Иванов, да. Сколько он больных поднял? Вот. Но прежде чем поднять, он сам же постился. И его коронный, значит, пост был три месяца, ничего не ел, ничего не пил. Это тяжело поверить, да. Это уже как бы параноедение или солнцеедение тоже. Ну, с Ивановым всегда... там очень интересная есть ситуация. Одна из них была, когда его пытались уморить, что называется, в психиатрической больнице. Вкололи ему какой-то укол, от которого там у него все это в ногу ушло, и он чуть не умер. Потом дома его отправили домой умирать, но к нему пришел его же, насколько я знаю, воспитанник, и заставил Иванова который был уже не в очень хорошем состоянии, обливаться по его же методике холодной водой, и за день он поднялся на ноги, за день, за два, и когда пришел врач констатировать его смерть, постучал в дверь, и Иванов сам ему открыл, врач упал в обморок. Это совершенно четкая история из биографии Иванова, просто я немножко занимался этой системой и знаю некоторые подробности. Но видите, таких людей, конечно, очень мало, как Павчирьева. Но, но это просто исторический факт того, что, что резервные силы человека, они как бы беспредельны. Вот. И вот представь себе, если бы официальная медицина, Минздрав всего мира признал бы это... То но бы это вряд был... ли сейчас случится. Мы это отлично понимаем, что это бизнес... Все и никто не захочет терять денег. И фармакология это огромный бизнес, едва ли, ну, один из самых прибыльных. И за этим стоят силы, которые просто не захотят терять свое могущество, влияние. И самое главное деньги. И поэтому для этого должны серьезнейшие изменения произойти, чтобы они такие вещи признали и дали им возможность развиваться. Я хочу напомнить, есть такой Алексей Суворин, мой любимый врач-интрузоропат. Вот, который вылечил более 10 тысяч инвалидов, включая онкологию. Его прозвали апостол голодания. Он еще в 30-х цирковых годах, живя в Белграде, применял. Но он э, не делал точно полностью сухое голодание, но он говорил, что как можно меньше пейте. Но клизмы каждый день делать. Вот. У него потрясающая была методика. У него там рассказывает один случай, как человек 12 суток ничего не ел, немножко пил, да? очищал желудок. Ну, все по этой программе очищения. Он познал Бога. И он плакать стал, как ребенок. Восстановилась вот эта связь. Я то, так это, вот наверное, под... просветление просто было. То есть он попал в то, что да. на индусы называются самадхи или нирваны. Ну, разные термины, но суть одна. Да, это точно. Вот У одних это быстро получается, у других медленно. Но, в общем-то, 40 дней – это круглая цифра, когда восстанавливается полностью здоровье и восстанавливается связь с Богом. Что такое Бог? Это невидимая сила, вот, мудрая сила, как вы, наш, наш прародитель, наш законодатель, от которого пошло видимое и невидимое. Вот весь материальный мир был образован от этого невидимого мира. И поэтому эта связь восстанавливается, которая нарушилась с самого рождения, потому что калечит детей с самого, раза, с самого начала. Грудной ребенок, как животное, имеет связь. Но потом его уродует и все. Он теряет эту связь. Отсюда все проблемы. Алкоголизм, наркотики и всякие несчастья, болезни. Из-за того, что мы не слышим связь. Но животные на природе не болеют ничем. Потому что они имеют связь с Богом. Через инстинкт. Они не нарушают законы. Но когда собаки или там дикие животные начинают жить у человека, питаются и пьют цивилизованную пищу и воду, они начинают болеть всеми болезнями, знаешь, да? Да, да, им они просто на природе же как происходит? Они травку находят какую-то, которая нужна им для конкретного вот этого недомогания, сами ее пощипают и... Прошло, а в доме этого не сделаешь. Все это очень знакомо. Начинаются антибиотики, хождение по ветеринарам, куча денег и большой вопрос с результатом. Да, кстати, вот животные тоже э, практикуют сухое голодание. Заметил, да? Ну... Они убегают, не едят и не пьют ничего. Вообще ничего. Только вот травки немножко вот так покусывают. И кошки, и собаки. Я наблюдал. Угу. Это не испорчено еще. А если, допустим, сделать прививку кошки или собаки, она с ума сходит. Это кастрация получается. И прививка, и кастрация полностью нарушают этот инстинкт. Они уже как бы с ума сходят. У меня была кошка одна. До кастрации, до прививки, она была нормальной кошкой. И при такая ласковая, Она каждый день соседская кошка ко мне приходила. И я ей кормил нормально. А эти соседи, они скупились и покупали ей вот эту кошачью еду, от которой она постоянно вырывала. И она ко мне привязалась. Потом хозяева решили ее кастрировать. Но ну, она стала расти. Вот. Ну, как обычно, не хотят возиться. И, в общем, после кастрации она так здорово изменилась, это... По-моему, самец был. И она перестала меня узнавать. Перестала ласкать меня, перестала мурлычить. А потом взяла и убежала куда-то. Через год я увидел. Ваську я ей прозвал. И я просто не узнал. И она меня не узнала. Вот что такое кастрация. То же самое получается и у женщин. Вырывается матка. Делается операция на яичнике, все, полная кастрация, это уже ментальное изменение, ничего не сделаешь. На всю жизнь инвалидность. Вот. В то время, как они могут полностью восстановить свое здоровье разными методами, включая сухое голодание. Но поскольку человек под страхом, у него отсутствует элементарные знания о здоровье, то вот именно страх вынуждает делать все наоборот, Против законов Понятно. Спасибо за очень интересный рассказ. Наше время постепенно подходит к концу. Дорогие слушатели, если у вас возникнут какие-то вопросы, я уверен, что Борис Увайдов с удовольствием на них ответит. Это могут быть вопросы, связанные как с сухим голоданием, так и на любые другие темы, имеющие отношение к здоровью. Борис, что-то еще вы хотели сказать, или мы можем на сегодня завершить? Ну, если нет вопросов, я думаю, мы завершим. Я, в общем-то, сказал общие идеи. И самое главное, вот, чтобы люди не падали духом и не делали преждевременные выводы. Не подписывали смертельный контракт. После операции не возвратишь ни один орган. И это инвалидность на всю жизнь. Не надо вырезать эти органы. Они Богом данны. И это все излечивается. Только сначала надо сознание. Мозги очистить и мозги восстановить. Вот. Поэтому вот будем прощаться. Я всем желаю удачи и счастья. Ну, надеемся, будем встречаться и продолжать наши значит, лекции семинары о профилактике и восстановлении естественными методами. Удачи всем и счастья. Спасибо, Борис, вам вам тоже удачи и счастья и до следующих встреч. Спасибо, до свидания. Удачи, пока.